Рапампам, пам пам На чем остаются... А, кстати, раз... Я... что то пил И подумал, это все какой-то... Факил, это, какая то целая. Да, э -э -э, поликольно. Короче, тут поднимаем где-то высотой. Давай, пять боков. Сойдёт. Опять... М -м раз... 3 и 4 и 5 сразу а теперь соединяем все это дело с боком тут бог вот так делаем и потом делаем вот так Может, открыться? А? Ты что не горишь? Ты что не горишь? Молодец, гори! Горится там. Сейчас у вас обоих жила примажу. Одновато немножко будет. То есть рыба с одного разума отключаться. И этого тоже А вот так. Я тоже. Так, стоит. А у тебя пошл писать это уйти. Дороги. Я тебя оставлю на следующего. Сцелу здесь А ты что-то хочешь? Хочешь повитягаться со мной? Ну, вот так. Подать. меня. А ты что там заедешь? Кушать хочешь? Вдох уже. Вот. Ну, короче, перейдем к следующему делу. Мы хотели построить гостиная. Вот будет. Окей. Будет кладовка, пожалуй, здесь. как короче, тут будет кладовка. У тебя тоже блоков. Как обычно... Вот, лети. Опа-папа. Лпа. Оп-амп. а Вот Сами сюда есть. па Так, так, так. Прикольно, да. М -м да, ну хватит баллса, мы продолжим, да. М -м да. Короче, э -э, делаем как-то вот так, вот так и вот так. И теперь, пожалуйста. Давай я найдем что-то. Да. Кое что сейчас сюда придет. Эм, очень хорошо, очень хорошо. Итак, пожалуй, это хорошо, когда все придумано здесь. Вроде, вроде, вроде, вроде. А что вроде? Я уже забыл. Короче, м -м -м, так, тут будет, пожалуй, гостиная. Вот здесь будет кладут. Так, сейчас будет тут гостиная, сейчас мы лечим гостиную. Так, так, так, так, и так. Они а будут моя комната? Вот тут. Здесь вот моя комната. что гостиная да так да, отмена она будет у меня так короче сейчас понадобится до этого уровня и тут стрельца строится... ну ничего короче да, и так потом мы сейчас поднимем на несколько блоков и не посадим тут фундамент и так Делаем вот так, потом делаем вот так, То есть здесь делаем, В общем да, не будет нормально, А сверху я не знаю, что будет. Откуда я буду из Японии? что делать? Я не буду, я не я буду. будет на, -на -но нормальное? тоже будет комната какая? Пока... комната? Кто такой? Здесь буду вход в кухню, сейчас будет здесь. Вот тут вход в кухню, да. Сейчас мы чистим тут будет уход кухню. Эм. А, нормально короче потом здесь отделим кое-что сейчас а здесь наверное будет здесь наверное будет удобка уже там есть у меня эм. А, пока что не, не знаю что там будет кое-что пока что, пока, пока что фундамент сейчас вставить пока да да короче сейчас делаем как-то вот так так короче делаем тут сейчас мы вот соединим сейчас быстренько да? соединим здесь это тут не будет а может это будет гостиная а это будет кухня сейчас. а потому что кухня больше такой помесь я думал будет побольше. А короче, пусть ну короче, что это было? А будет вход, а тут будет лестница. Лестница стоит. Будет вход здесь где снять Будет лестница стоять Вот это. Посмотрим, как не особо будет красивый проход вот здесь, Шикарный проход вот здесь. Будет. Так, угу. а теперь эм, пожалуй тут поставить на лестницу. здесь будет наверное лестница так идти от меня короче что будет здесь идти так лестница будет тут подниматься вот здесь вот делать так так не пойдет короче надо будет другого делать Другому нет стоять так пойдем просто пробивать я придумал короче что будет коридор такой вот здесь, здесь будет коридор короче она будет еще по проем а здесь уже будет проход красивее больно вот, вот так. так а теперь а теперь что я хочу еще как хредостик потому что как-то не то короче а. уже достал уже две ночи не спал уже давай поспим кстати еще музончик музончик надо включить кстати, еще у меня музыка там. А, кстати, я давно уже не катался домой. Да, посмотрим. Да. А, сейчас посмотрим, послушаем музыку, да? А сейчас мы послушаем музыку. Ну, если А, классный губочек, вообще, не э, короче, тут мы начинаем как-то. сделаем вот так сейчас я поднял несколько блоков чтобы... ну, что как бы сделать потому что здесь не вот так что такое что а потом сейчас дам сделаем... вот это вот я подевать так вот вот торт коридор то что маленький коридор А, а тут не знаю. А, там. Потом я решил, как в комнатах по разных по-разному. Вот так мы делаем следующий ход. Мы. Если мы не можем сделать, мы убежим от комнаты. Тут, -то. Ну, то есть, начинаем не отсюда, а вот отсюда. Короче, я вам покажу, как это делается. Короче, я делаю вот так, короче, вот так. Потом переносим сюда, все. Все, все. Вот так это делается. Вот так, переносим прям. Переносим по кусочкам, по маленьким. кусочкам, все, переносим. Все, вот. А теперь все отлично. Теперь, когда мы все сделали здесь, мы, пожалуй, кое-что начнем. Потому что тут сбоку тут еще есть осталось. А, нет, не пойдет. Пойти. Короче, делаем тут вот так следующим образом. Эк, делаем тут... Вот так ставим. Вот сюда, потом вот сюда. То, что здесь мне кое-что допустим да будет так допустим я заканчиваю потом тут идет балка Тут мы кое-что не закончили здесь. Мы сейчас повыше сделаем. Кое-что повыше. Очень повыше. А. вот так как по кругу действий а потом она будет выводить к вверх вверх а я потом уже подумал что там вверх будет короче она будет выводить вверх а это одно ну, знаю она будет выводить вверх сейчас тут конец будет уже да? Погоди-ка, я сейчас приземлюсь и посмотрю, тут конец, уже? да, конец, да, уже все, мы заканчиваем бабочку, да. Итак, Где-то давай. М -м -м -м. да, даже не знаю, где поставить. Давай где-то здесь. не заканчиваю тут потому что здесь уже начинает ступеньки да? стоять ребятки тут вот. проверить Короче, бливать, сейчас будем делать вот так. Другим образом висит так. Короче, делаем вот так. Потом уже делаем. Короче, делаем вот так потом. Потом делаем вот так нафиг убираем все снизу кроме этого бока убираем все. нафиг чтобы было красиво все а теперь делаем следующий селаем вот так и а до конца поднимаемся делаешь вот так и все и закрываем что мы если тут не, не работа курса. делаем вот так. Ставим сюда. Этот. Так. А там музыка уже про прошла, что ли? Да? И сова поет.